Покупаете онлайн? возвращаете часть денег и получаете кэшбэк с покупок других людей с сервисом AI-маркетинг. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Как сэкономить? На сайте AI-маркетинг вы найдете тысячи магазинов разных категорий. Выберите нужный магазин в каталоге и оформляйте заказы как обычно. Часть потраченной суммы вернется обратно в виде кэшбэка. Ищите самые выгодные предложения дня в магазинах с повышенным кэшбэком. Как заработать? Рекламируйте трендовые товары в социальных сетях или на сайтах и получайте кэшбэк за покупки других людей. Приглашайте друзей и получайте 5% от их кэшбэка. Выводите свой кэшбэк на банковскую карту или электронные платежные системы. Тратьте деньги на свое усмотрение Настало время получать от шопинга не только удовольствие, но и выгоду.